Хей-йоу! Hey, Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Йоба Гейм, с вами, как всегда, ваш Сантьяго. Сегодня начинаю прохождение новой игры под названием Криптейл 2. Если ты приготовил для себя пару вкусных плюх и заварил крепчайший чайок, тогда мы начинаем. Мы можем начать игру, начать игру и посмотреть, что же нас там ждет. Голова первая. Не за ванная Достаточно приятная, кстати, рис рисовка для глазу... Для... Моим глазам очень нравится. Очень нравится вот эта вся история. Красиво, красота. Блин, Бален, Блин, Бален. бален. А, мальчик точит стрелы. Засиделся я. Пора бы проверить, как-то мои родные... Закончить диалог? Окей. Так, ВСД перемещение, действие ОЕ. Луки-стрелы для тренировок во дворе? Ау, я понял. Закончим. Здесь О, лампа. В летом мы нашли с отцом в лесу волшебный светящийся камень, похоже на янтарь. Теперь это наш ночник. Так, а можно чуточек вот так? Ага. Спасибо. Так, здесь есть голова медведя. Красавец медведь, наделивший меня шрамом на щеке. А, видать, это семья охотников. Точно, я и забыл, что это семья охотников. Так, здесь можно взаимодействовать. Нажать, половина шкафа забита моим творчеством. Люблю мастерить из всего, что найдется в лесу. Здорово, круто. Еще раз. Шкафчик с рукоделием, который заведует Элли. Не знаю зачем, но она любит запирать его на ключ. Окей, орай. Right. Окно. На дворе осень, мое любимое время года. Кстати, тоже обожаю осень, родился в этот период. Люблю дожди, люблю ветра, Ну, вот как бы, ну, типа, не знаешь, не из рубрики Питера, а вот как бы такие прям вот, прям, м -м -м, прям вот это вот все сильно. Гром и молнии, и прям раскаты и потопы, вот это все люблю. Так, здесь нас встречает наша сестренка и отец семьи, который чистит ружье. Ларис, Эллис, Ларс, пропал мой мишка. Вы же с него неразлучны. Когда Ты Мишка убежал? Мы играли во дворе в прятки, He он всегда забирался за колодец. Oh. Думал, это spot. надежное место. Но сегодня today. его там нет. We'll Сейчас Don't мы отыщем. Не волнуйся. All right. All right. А отец чистит ружье. Не стоит отвлекать его без причин. Ну как без причин? У нее пропал медвежонок, и как бы пора бы уже в... подобрать ружью. Дневник моей мамы. Она пропала пять лет назад, и это единственная вещь, которую мы храним. Про сказмотца моя мама была очень насчитанным и духовно развитым человеком. Все свободное время она проводила в библиотеке. Вот. Мы пытались расшифровать записи, но мама писала на древнем языке, который ее еще в детстве научил мой дедушка. Понял, окей, я понял, хорошо. Идем, да? Так, наверх подниматься не будем, здесь можно выйти во двор. Мы это и сделаем. Выходим во двор, здесь колодец. А, Какой-то ворон виллы есть. С виллами взаимодействовать нельзя. А, я вижу, вижу мишку. Он mm, прям... Hmm, здесь body. только тело мишки. То есть нету головы мишки. Так, вот колодец. А, колодец, на котором сидит Ворон. А, влево-вправо ходить можно. На этом беньке мы рубим been дрова. Сколько себя помню, он всегда стоял здесь. Так, хорошо, хорошо. Мы с отцом любим your... пострелять во This дворе. Вчера до победы мне не хватило you, всего лишь парочков. Ага, топор. Оп, подобрал топор. Оп, оп, оп. А, тут сюда не пройти, получается. Получается, сюда не пройти. Ну что ж, а тогда... Ага, здесь мы уже это изучили. А, вот самый колодец. Ведро стоит, ведро, ведро стоит. Так, здесь сено. А, туалет, который не пройти, не зайти. Тогда мы выходим с <говорит> территорию. Я обещал сестренке найти плюшевого медведя. Наверняка он где-то во дворе. Ну, я нашел тело. Я думал, где-то стоит еще поискать его голову. А, Кто-нибудь видит голову медведя? А, лично я нет давай попробуем зайти и отдать ей тело. Может быть, этого будет достаточно. Ну. Ты нашел Мишку? Пока нет. Мишка наловчился играть в прятки, но я обязательно. Окей. Okay. Так, у меня есть топор. Не-не-не, подожди, подожди, шо-шо-шо? Это как отменить? Как? а а как убрать инвентарь? Тоже мне задачу, блин, Кто так зачем? Эскапе. Эскапе спасает, я понял. Так, что мы имеем? Мы имеем топор, мы имеем тело медвежонка. Что ж. На что я нажал, что вызвало контекстный... Мой инвентарь. но не... Понимаешь, нет? Я нажал на что-то? Не понимаю я. Я на что-то нажал случайно. У меня появился инвентарь. Теперь, теперь я не могу этого сделать. Хорошо. Давай посмотрим, что мы здесь можем сделать. Стрелы. Есть пугало-чучело. Пугало-чучело. Здесь никуда не пройти. Ха, странно. Очень странно. Well так, на пеньке, да, понял. Вот, First, топор. Сперва стоит поставить полено, а уже потом и... и браться за топор. А, посмотри, вот там сверху, вот он. Вот. Гадкая be ворона оторвала мишке голову. Как же заставить ее открыть, клюв? А, у меня есть тело и есть не тело. В... Полено бы найти. Полено бы найти, полена, полена, полена. Так, хорошо, как бы, как бы заставить ворону открыть клюв? Так, ну, вот полена. Я обещал сестренке, да ладно, блин, да чё ж ты, ну как ты так начинаешь? Da -da -da -da -da -da -da. Так, погоди, погоди, посмотрим. Здесь должно быть что-то... Шкаф с нашими продуктами? Мне надо взять сыр Почему он не берет сыр? Если бы я взял сыр Если бы я только взял сыр Я бы смог заставить открыть рот ворону Отец чистит ружье Его лучше не отвлекать По-прежнему все таки остается Так, мне интересно А мне теперь интересно А почему так? А почему так? Почему не дают просто достать Ворон, Блин на этом пеньке все понятно, то есть все понятно. Так, это понятно, да, понятно тоже абсолютно, это я, ясно, как, как день, как ночь. Угу. А -а -а -а. Ворона, ворона, ворона, ворона, почему я не могу взять со шкафчика все uh, вещи, которые мне нужны? Для того, чтобы ворону... Шкаф с нашими продуктами, да, это шкаф с вашими продуктами. А, есть варик, что я смог бы что-то взять. Ну, черт, же бы тебя побрал бы ты. Так, давай посмотрим. У меня здесь есть мой лук. Crowd, no Стрелять по вороне лишусь, думаю, я способен перехитрить негодницу. Play. Да уж, ты-то точно. Угу. Ты-то точно. Шкафчик рукоделия, это все. О, что это такое? Думаю, вороне понравится кусочек сыра. Вот, то есть ты в шкафчике не мог взять кусок сыра, а здесь с пола ты поднял кусочек сыра, который у тебя лежал на полу. Какой же ты молодец. Молодец. Молодец. Мало что? Дец. Давай, ладно, отправляемся к вороне. Сейчас мы ее прижучим, так сказать. Прижучим. Использовать предмет Q. Ку. Оп, оп е yeah, вот у нас The есть been la, been da. Da. Ну вот, Мишка, ну осталось пришить that? голову на место а, На втором этаже есть шкафчик рукоделия нашей сестренки, да, к которому мы подправимся Надеюсь, там найдем какую-нибудь иголку, нитку, все дела сделаем И сможем пришить голову Голову, голову, голову, голова у тебя Голову, голова, А, теперь мне придется взять у нее ключ, да? You know? Bitch. Так, Элли, давай подойдем к ним. Элли, можно couple? попросить у тебя хлющий шкафчик? Можно, а зачем? Думаю, он продвинет поиск Мишки на несколько really? шагов вперед. Really? Правда? Alright. Вот, держи, лови. Есть! Отправимся наверх. Теперь мы можем открыть шкафчик, непосредственно в котором находится иголка и нитка, которую мы сможем... Шкафчик с рукоделем, который заведует Элли. Не знаю зачем, но она любит запирать его на ключ. А ключ у меня как раз-таки есть. Мы берем клубок ниток. Открыть рюкзак это... Что за... И... Ага. Выберите нитки с иголкой из-за порванного мишку. Тяжелый безумный топор. Бля -бля -бля -бля -бля. Uh, так, давай, окей, need... okay, выбираем на Е e. Совместили Плюшевый медведь, Тедди Бэт Так, выберите объект для комбинации Мишка снова с нами, пора обрадовать me. Элли Ну пойдем, тогда отправимся по по, по, по, по порадуем Элли Потому что, ну а что мне еще -то остается -то делать Так, смотрим угу. uh, Элли Посмотри, кого я нашел за повозкой с сеном Передай чтобы больше не общался с thank воронами you, Спасибо, спасибо, спасибо! Вот так, а, да? Сынок, here. подойди ко мне. Yes, Слушай, отец. Ожидается night. холодная ночь. Будь добр, наколи немного дров. Right away, Будет сделано. Урай, Оурай, бать. Я пошел тогда сейчас. Наколю дров, наколю дров. Маленечко, не маленечко, че, ну, че, как бы... Так, видал я здесь сучья всякие, которые можно подбирать, поленья, да, получается? Полено взял. А, еще одно полено можно взять? Оу, можно, отлично. И вот здесь еще одно есть. А, нет смысла уходить в лес срубленное дерево возле дома. Ага. Ага, больше тут ничего нет, правильно? Пойдем, я думаю, три пня хватит для того, чтобы наколоть дров, и этого будет достаточно, чтобы растопить. Растопить. мм, Растопить. This stamp, this так, stamp. на этом пеньке, да, понятно, на этом пеньке все дела мы делаем, сейчас топорем, топорем возьмем, возьмем, какие-то... Понятно, да. Немножко не привык к управлению, но да ладно. Оп, почти получилось. <смех> Почти получилось, а, а, мне нужно два раза нажимать. Опа, отлично. Опа, получилось. Чтобы не забыть, заво... Так, о, <смех> тяжелый топор. Отец мечтает, чтобы я стал Гераклом. Ну ничего, осталось отнести дрова. В дом, и дело сделано. Да, осталось всего ничего. Мы забираем дрова, оставляем здесь, я так понимаю, топор... Ну, надеюсь, я надеюсь, что нам больше не понадобится, однако все может случиться. И мы подходим А, опять-таки. А, можно вот сюда. Угу, угу. Нет? Окей, окей, бать. Я надел. Дело сделано. Опять работа. Дел сделано. А, да, ра... Молодец, сын. дровницу у камин. Воу-воу-воу. Окей, okay, хорошо, я положил, если что. Вздороваем, покончено, теперь можно и немного отдохнуть. Да уж, это правда. Пойдем тогда, получается, наверх, да. Ляжем в кровать или чего? Или как? Мне бы такой здоровый сон, что-то сделать, там дрова обколол, лег спать. Ну ты здорово. О, что это за дерьмо? Кто это? Элли, Элли, не бойся, я не причиню ее... тебе зла. Что это за говно? Это же я, Марта. Помнишь, как словно мы играли в Салки на прошлой неделе? Я пришла, чтобы вернуть тебя в семью. У меня для тебя подарок. Посмотри, как сияют камушки. Ты обретешь власти и я станешь частью великого замысла. Выходи, просто примери ее. Если она тебе не понравится, мы уйдем. Я обещаю. Чё это за дичь? Смотри, вот эта горила, это шок просто какой-то. Это. Во Какая приятная дрожь бежит по телу. Ощущаю себя владыч владычицей мира. Please, Рада приветствовать тебя, But сестра, но ведь ты не единственный ребенок в семье. Все верно, у меня есть брат. Excellent. Превосходно, где же он? Здесь, прямо над нами. Вот это семейка. В окно, в окно, выбегаем, прыгаем в сено, бежим по полю мимо деревьев, поваленных в гущу леса, спасаемся. Закрылись. Это, как мы туда? Это у нас такое есть секретное место, куда мы сможем спрятаться. Крепитал 2. Отлично. Опа, троллина. <говорит> Меня зовут Рей. Полу. Я ваш домовой. Для общего удобства живу в Дупле рядом с ваной. Да, Я всегда думал, что это просто сказки. <реклама> мой милый мой, мир полон волшебства, просто оно открывается не всем. А. Держи, выпей отварчик увежимости, и он успокоит себя и придаст сил. Опачки! Кто напал на наш дом? О, Ларс, случилось нечто страшное. В наших краях появилось зло. Вот уже месяц повсюду пропадают дети и гибнут лесные жители. С помощью Диадемы был захвачен разум одной девчонки, которая и начала собирать целую армию. Диадема? Моя сестра, она... Она только что надела ее. Темная магия. Теперь она на службе зла. Марта, дорогая, а теперь Элли? С каждым днем наши дела становятся все хуже. Тайна кроется в бабочках. Именно они контролируют сознание лесных жителей, одновременно пожирая их плоть изнутри. Что же делать? Как нам спасти Элли? Ты видел гиганта, сопровождавшего Марту? Наверняка Элли получит к себе в слуге нечто подобное. Просто прийти и забрать Элли с собой не выйдет. Нам нужен план. Отправляйся в город. Найди моего братца. Живет он у портного, даже помогает вшить ей и по хозяйству. Толковый он, страшно любопытный, и точно знает побольше меня. Возьми его в гостиницу, мой фирменный кекс с грибами. Это его любимое лакомство. Вот Think сейчас похавать похавать кекса. Спасибо тебе, Полунь, был рад познакомиться. Буду ждать тебя вместе с Элли, да помогут nature, тебе силы природы. Силы природы это очень помогут, сейчас вот такая жаришка, у меня все мокрое, спина, жопа, все, руки, все, все в поту, все в поту. Так, вот мы в лесу, мы можем отправиться направо, да, получается идем в гущу леса, там нас ждет город. Непосредственно в город мы и направляемся, по сути дела, больше нам спасения нигде не видать. В нашей лачуге произошло нечто очень плохое, плохое. Вот мы в городе, так, в городе Нет. можно посмотреть. Странно, видимо, кто-то сильно торопился, раз оставил кувшин в такую ненастную погоду. Ну, видимо, да, видимо, определенно, опеди... определенно, видимо, тут кто-то закрывается, все понимают, что какая-то жусть происходит. Судя по вывеске, это домик Портнова. Надеюсь, здесь будут рады моему визиту. Ох, да ты что, тут никого как раз нет. Кажется, девочки посетили Портнова раньше меня. Ну, хорошенько осмотреться, думаю, наверняка успел спрятаться. Так, здесь есть ключ, ой, ключ, есть замок, замок, а, ключ я увидел у кота на шее, а, здесь есть какой-то клык, какой огромный коготь, похоже, портной ответил нападавшим славным боем, скорее всего, да, потому что посмотрел бы я на тебя в таких условиях, булавку, мы подобрали булавку, здесь есть, а. кис-кис-кис, не бойся, я тебя не трону, спускай сюда, малыш! Нет, так просто его не так. Любопытный камин. Абсолютно нелюбопытный камин. Опа. Нитки взяли. Все, да? Здесь по предметам больше ничего нет. Кити Китти, мне нужно вытрабанить. Думаю, как легкостью разрезал бы холст. Вот только зачем. A through... А, погоди, а может быть, в Ке можно кекс положить? Кекс нельзя. Есть замок, есть булавка, есть нитки. Хм. Что же для чего тут может мне понадобиться? Ладно, давай выйдем из этого дома. Здесь я видел письмо на окне. Его можно взять. Письмо от лесной феи. Адресун на домовому, проживающему у портного в Кремине. Ага, значит, у домового есть убежище. Надеюсь, он успел спрятаться. Домик портного сам хозяин похищен, но я не теряю надежды отыскать домового. Он был обязан успеть спрятаться. Да, обязан был успеть спрятаться и успел. Проблема лишь в том, что мне никак китика не... Опа. Китика мне с балки не приманить ничем. А что я вот оторвал? А зачем? Теперь у меня есть палка кста. Доска. Уходить в города бессмысленно, домик портного позади меня. Понял, нас дальше не пропускают, ну, значит, что. Давай посмотрим, что. Здесь домик портного, здесь можно зайти, а здесь что же мы можем сделать? Здесь взаимодействия никакого нет. Может быть, доску можно? Нет, нельзя. Нет, нельзя. Странно, странно, странно. Конечно, странно. Тут. Все в этой игре странно. Конец веревки выглядит ничейным. А, а, а, а. Блин, да че? Опа! Подрезали веревочку. Уже хорошо. Вот у нас уже есть доска, есть веревка. Но для чего нам это все? Мы можем как-то объединить предметы в нашем инвентаре? Потому что вот тут есть кувшин. 100% этот кувшин... Так, подожди, убираемся, а, по-моему, на единичку нет, и, вот, смотрим, есть булавка, опа, личное изобретение, удочка из булавки и Нита. А, с этим мы не можем соединить, так мы не можем тоже, нет, стой, отменено, думаю, это бессмысленно, ни с чем не работает, как коготь, Опа! Like, с помощью этого приспособления можно зацепиться и залезть на небольшую amazing. высоту. Как раз-таки это и теперь. С помощью этого приспособления можно зацепиться и залезть на небольшую высоту. Как раз-таки этим мы сейчас и займемся. Вот там есть кувшин 100%. Это же небольшая высота. находясь на крыше. Хороший день, но зацеплять кружку лучше находясь на крыше. Я не понимаю тогда... А почему... Зацеплять крышку лучше находясь на крыше. А как туда попасть? Ну вот как. Так, может быть тогда получится сюда подойти кити кити кити? Нет, это все это бессмысленно, это бессмысленно, это не имеет абсолютно никакого смысла. Опа, во, вот так, вот оно. Зацепилась крепко, думаю, я рискну забраться наверх. Ну, как бы да, не мешало бы забраться, мы сможем попасть как раз таки на тот козырек. Так, сбираемся. С которого мы смогли бы. Слишком If далеко боюсь, прыжок может стать роковым. А, благо, на этот случай у меня есть доска. Доска. И они про свою девушку. А... Перепрыгнули, да, здесь расстояние небольшое. В целом. <coughs> в кушении <coughs> молоко даже кружка налита доверху. Вот, только отсюда мне не, не, не дотянуться Так, окей. Я могу теперь вот этим приспособлением достать что-то. Удочка. Удочка. Удачка. А, все, работаем. Оп. Оп. Оп! Замечательно. Ты понимаешь, какое изобретение-то, а? толковое. Все, здесь перепрыгиваем, переходим через доску. Мне же ее не надо забирать, правильно? Не надо. Так, здесь, соответственно, спускаемся по веревке, Заходим в дом как раз-таки портного. И теперь мы можем напоить нашу кисань. Киса, киса, киса, киса. Кит-кит-кит-кит-кит-кит-кит. кит кит кит Спускайся, отведай вкусного молочка. Перепугалась, бедняжка, даже меня боится. Так, значит, мы выйдем. Значит, мы выйдем. Сейчас снова зайдем. А вот она уже здесь. Вот, мана, уже здесь. кити кити кити Ну вот, все ужасы позади. Будь лапочкой. Возьмой снять с тебя ключик. The... Да, неплохо. Кстати, смотри. А этот ключик... Так, у меня в инвентаре мало всего. А, вот, все, я сумел разрезать. У меня есть ключ, короче. Я могу теперь посмотреть. Залезть туда не... все Все, домикнул нашелся. Вот только дверка закрыта на замок. А ключик-то я уже снял. Я уже ключик-то снял, так это дружочек-то. Ну ты в карманчик-то. Посмотри-то, ну не глупин. Ну тут мой ты хорош, мой ты родин. О, загрузка. о, вуля. О, о, да ты шо что тут происходит? Здравствуйте, меня зовут Ларс. Полунь велел вас найти. Он уже весь в крови беден. С ним все в порядке? Да, он спрятал меня от погони и сказал, что вы сможете помочь. Я должен спасти сестру, с ней приключилось нечто ужасное. Ларс, сознание твоей сестренки захвачено от боюсь, просто снять ее будет недостаточно. Полонь всего отмечал твою храбрость. Сейчас она как никогда кстати. Даже мой хозяин, храбрый партняшка, проиграл битву этим существам. Он славно набивал им бока, но они вставали и нападали снова. Я пытался помочь, но меня полосанули когтями. И я свалился в подвал. Выходит, девочки ведут охоту на мальчика. Да, их используют как сорян. Как инкубаторы для вынашивания личинок, новых волшебных бабочек. Сам демон безобиден. Он прячется в пещере, а всю грязную работу за него выполняют девочки. Хе-хе. Нужно торопиться. Ступай на восток через лес, там ты найдешь пещеру. Хе-хе. Но как мне уни уничтожить зло? Бедный, бедный, бедный домовой. Проклятие, кажется, он Элли, неизвестно, где в лапах зла. А я застрял здесь. Отец. Я даже не знаю, что с ним. Бедняга. Лас, соберись! Сейчас ты найдешь способ попустить лестницу, а ты ищешь пещеру и спасешь свою сестру. Все будет хорошо. Да. Так, обыщем, обыщем <связь> маленького дома. Часть руки домового заменяет протез с крюком на конце. А key что, если это и есть ключ к выходу? Опа! Подукрали, подворовали, подсперли, подспиздили прям ключок. Прям, прям в кармашек положили. Так, здесь есть какой-то механизм. И он не крутится, да? А, крутится. Не, не, не, не, не опасно. А, подожди, если мы сейчас... Подожди, нет, нам надо попробовать потушить свет. Может быть, тут во тьме ночной проявится какой-то... Опа. Угу, я понял Здесь есть Странный механизм с рейсами, Возможно, он взаимосвязан с лестницей Так, да-да-да, я понял а, Механизм связан Взаимодействуя Ага, поэтому я все понял, прекрасно Так, здесь абсолютно ничего больше не работает Давай попробуем крюк Ага, процесс идеально зашел в паз механизма. Да, вот и все. Вот и все, вот она логика. Вот этот тянем. И все? А вот этот что? Во. Во. И что теперь? Ага. Теперь-то что? Опять свет выключаем. Тушим свет. Тушим свет. Смотрим. А, синий направо должен сцепиться, получается. Я понял. Понял, понял. Зеленый и желтый. Синий направо. А, что? Ну, вот так? Я не понимаю отчасти. А, вроде бы, да. Зацепил. Я зацепер. Саня зацепер. Ага. А... А, что происходит? Нет. Саня, зацепер. Хлоп. И чё? И чё? Вот я вот и чё? Красный. А, понял. Надо красный, короче. А красный у нас где находился? Крутим. Крутим барабан. Крутим, малыш. Тушим, гасим свет. зеленый. Ага, Хорошо. Я все уяснил. Так, вниз опускаем. Вот сюда. Этого будет достаточно, чтобы красный спустить, нет? Да, отлично. Все получилось. Я надеюсь, что здесь мы все взяли. Да? Нам же ничего не понадобится. На лестницу. Все, забираемся на лестницу. Отлично. Отлично, мы выпались. Здесь король. Рыцарь какой-то. Бандиты. Че не Бандиты любопытно сегодня случилось очередное исчезновение и вот кого я вижу на месте преступление я здесь Let по той же причине I'm пустите я ищу свою сестру бать получается погибла на мой дом напали монстры я успел сбежать no и вот теперь здесь в поисках ответов oh, oh, беда не so приходит me. одна Утром исчезла моя милая умница-принцесса. Нектон пробрался в королевский сад, разорвал прислугу на части и похитил мою девочку. Они же не совершают нападения на город. Монстрами управляют девочки, разум которых захвачен злом. Мальчик, тебе известно больше, чем всем моим слугам. Кто ты? Мой король, меня зовут Ларс, я просто сын охотника. Мне лишь известно, что зло, отдающее приказы девочкам безобидно и таилась где-то в пещере. Я иду туда, чтобы спасти мою сестренку. Твои слова и поступки достойны уважения, да и храбрости тебе, как я вижу, не занимать. Ради своей семьи я готов на все. Молод, отощи мою дочь. Дарую пол царства, все, что пожелаешь. Слово короля. Но... Вот, это ее портрет. Прошу, мальчик, найди ее. Плейсбой. Плэс, Хорошо, я постараюсь. На улице ждет карета, и я подвезу тебя до леса. Are... Нужно спешить. Ну поехали, королевск повозки. Меня везут куда-то, да, я там в лес. Меня увозит король в леса. В леса. Ступай, отыщи мою маленькую принцессу. И помню, добро всегда побеждает. А um, okay. um, Хорошо. Ну же. Подвиги ждут тебя. Постой, впереди наверняка множество опасностей, вот, возьми мой кинжал, давай, давай, дед, давай, дедуль, забирай кинжал, королевский причем-то, ты шо, спасибо, мой король, все, отпускайте меня, пойду сражаться с нечистью. А, вот, как бы такие вот дела, дорогие друзья. Вот такая вот игра у нас вышла накануне сегодняшнего дня. Никто не ждал, не гадал. А вот она, здравствуйте, здесь берите и проходите. Вот этим мы займемся ровно в следующей части игры. Всем огромное спасибо за просмотр, дорогие друзья. Вы были на канале Game. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока! The fuck up.